Если вы думаете, что Кегл Грандмастер выглядит вот так, вы ошибаетесь. Кегл Грандмастер выглядит вот так! И сегодня мы возьмем у него интервью. Поехали! Паш, спасибо большое, что пришел. Первый вопрос тебе. Расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд. У меня исключительно технический бэкграунд. Я закончил математическую 57 школу, потом мехматом МГУ и РЭШ. Такая большая тройка, вот. это было довольно тяжело. Вот. После, после этого я поработал в консалтинге год, После в компании Олиэр Вайман. Это, это небольшая тройка, но можно сказать, большая три с половиной. Вот. Продержался я там 9 месяцев, мне больше всего не нравилось, что ну, какие-то проекты шли в стол. expert. Конечно, не так много, как в инвестор но тем не менее. Вот. И я решил преследовать свой пэшн – это алгоритмический трейдинг. Четыре года я занимался высокочастотным трейдингом, мы писали торговых роботов на бирже, два года работал в довольно известном фонде в Москве, потом два года еще у меня был свой фонд, но потом, даже учитывая, что мне реально это очень нравилось, я понял, что намного больше я хочу заниматься анализом данных, потому что в высокочастотном трейдинге все данные, которые у тебя есть, это некоторые таймсерии ну, временные ряды для финансовых инструментов, и очень, очень много талантливых людей решают одну и ту же задачу, предсказание этих временных рядов на какой-то промежуток времени физики, математики, экономисты, международные олимпиадники по математике, все бьются над задачей. Я подумал, что это очень неэффективное использование ресурсов всех этих мозгов. Вот. Ну, понятно, что эти люди могли бы пойти в науку, но там очень мало платят, поэтому многие идут в трейдинг, вот, потому что там много можно заработать. Но там очень маленькое. Ну, то есть то количество данных, которые… Те, те, тот тип данных, которые ты анализируешь, он очень ограничен. И так как ну, сейчас… Мы, Происходит большой хайп вокруг AI, и очень много нейронных сетей анализируют картинки, тексты, ну просто любые данные. Я подумал, что я все это хочу попробовать. Вот, и, собственно, окунулся в мир Data Science. Как ты окунулся? Ведь это происходит, наверное, не так быстро. Да, но ну, мне повезло, что мне удалось накопить некоторый капитал и там не работать, иметь возможность не работать некоторое время. Uh, первым делом я начал смотреть все стандартные курсы на Курсере. Я просто их все пересмотрел, переделал все домашки. Но, как оказалось, это совершенно неэффективный способ uh, заниматься Data Science, потому что ну, все теоретические вещи они довольно быстро забываются. И весь анализ данных, он на самом деле основан на работе руками. То есть ты должен ковыряться в данных, uh, ну, когда в консалтинге ты ковыряешься в Excel, когда uh, занимаешься там, настоящим Data Science, uh, это, это Pandas, Python и так далее и лучший способ погрузиться именно в такую работу руками это участвовать в соревнованиях я соответственно начал участвовать на платформе Kaggle в соревнованиях и ну, там там наработал весь свой опыт Kaggle, publish high data explore and build models with that data in our web-based data science environment connect and learn with other data scientists and machine learning engineers about problems and new approaches and и enterprise awarding competitions to challenge your skills ready to join the world's largest data science and machine learning community ну, ты начал участвовать в сентябре 17 то есть меньше чем год назад да меньше чем год назад я в ноябре, в ноябре по выиграл свое первое соревнование заработал 5 тысяч долларов причем там не было ни одной сетки вот это было соревнование про нормализацию текста на русском языке, там был довольно большой байс в том плане, что только участники со знанием языка э, там были, хотя среди победителей был, был, был кто-то из иностранных участников. Вот. Но для, для меня каждое новое соревнование это был какой-то новый опыт, то есть можно было расти просто экспоненциально. Ты каждый день буквально узнаешь какие-то новые методы, новые виды данных, новые знания о софте и железе и так далее. Слушай, прошло, вот, считай, 11 месяцев с тех пор, как ты начал как-то заниматься, и сейчас ты уже гранд-мастер по соревнованиям, компетенциям. И как ты умудрился это сделать за 11 месяцев? Я знаю, люди там годами не могут к этому прийти. Да, я действительно гранд-мастер, я титул гранд мастер получил за 7 месяцев. 7 -7. Да, я, да, мне его дали за один день до моего дня рождения, до моего 30-летия. Это был абсолютно лучший подарок, от которого можно было мечтать. С днем рождения Паша о о Просто я действительно ну, как бы полгода активно работал full-time, там, по 10-12 часов в день, занимался только соревнованиями, то есть, там, оптимизировал железо под это, ну, есть, закупился железом, есть, собрал DevBox, у меня был ноутбук, и, ну, есть, я абсолютно все время тратил. Так я стал топ-20 в мире и топ-3 в России. Вот. Ну, на самом деле, очень простой короткий ответ, как, как мне это получилось, мне повезло. Вот. То есть мой бэкграунд, он идеально абсолютно под, подходил под соревнования и под Data Science. Ну, во-первых, там, понятно, математический бэкграунд и там, логика, математические методы — это очень важно вот для формирования каких-то гипотез и проверки их. Вот. Дальше у меня был программистский бэкграунд, который ну, я смог приобрести в трейдинге. То есть я начал писать на C-sharp, потом на C++, потом я абсолютно влюбился в Python. Потому что, ну, для меня, ну, потому что это не C++. Да, потому ну, что он намного проще, его называют языком домохозяек, но мне, мне он абсолютно понравился. Я больше не хотел ни на чем писать. Вот. Ну, то есть я получал удовольствие от тех инструментов, которые я использовал. У меня был бэкграунд. Ну и плюс э, в трейдинге очень часто, ну как бы главная задача трейдинга, как я уже говорил, это предсказание временных рядов. Но там есть еще такая сторонняя задача находить какие-то неэффективности на рынке, то есть какие-то corner cases и так далее. Арбитраж. Да, ну, арбитраж это там, одна из идей таких, вот. но их, их бывает очень много, они не обязательно бывают честными или связаны исключительно с предсказанием временных рядов, это может быть что-то в инфраструктуре или, или в чем-то подобном. Вот. И Такие вещи, они очень пригодились на соревнованиях, когда ну, тебе требуется придумать что-то thinking outside the box. А, собственно, как бы все, все эти вещи в купе мне позволили так, так эффективно продвигаться на моем пути. То есть то, что я имел возможность тратить много времени, у меня был идеально подходящий бэкграунд. Ну и самое, наверное, важное, что я получал от этого безумное удовольствие. Есть... Сколько соревнований ты уже прошло? Мне кажется, суммарно я прошел около 30 соревнований и парочку хакатонов. Вот. Ну, и где и... мы с тобой познакомились? Да, да, да, да. И где-то в 15 из них я получил какие-то ну, медальки, занял какие-то призовые места, деньги и так далее. Понятно. Расскажи, пожалуйста, про математический бэкграунд. Просто мое понимание, что там, вот именно в таком практическом data science, прям сильно много математики не нужно. Скорее, нужно знать различные инструменты и как их применить. Но так ли это? Да. Но... Есть на самом деле два подхода. Есть люди, которые очень хотят глубоко занырнуть в то, как устроены нейросети, и для этого им нужен какой-то зубодробительный линал, там, понимание, как, как устроены матрицы, тензоры, операции с ними и так далее, но бывает и более практический бизнес-подход, когда ты просто условно импортируешь те пакеты, которые, которые есть уже на, на рынке, глубоко не заглядываешь и решаешь ну, исключительно практическую задачу там, оптимизации некоторого. Лоссов в определенном алгоритме и все. То есть, ну, для тех, кто совсем любит математику, им будет довольно тяжело, потому что очень мало теории на то, как работают нейросети, и, в принципе, алгоритмы машинного обучения. Вот, то есть там реально очень мало математики, потому что это оптимизационная задача, она не, не детерминированная, вот, поэтому их ждет некоторое разочарование. Вот, но хорошая новость для тех, кто не очень хорошо ее знает, ее знать не обязательно. Хорошо, но вот твой подход, соответственно, чем тебе помогло, помог твой бэкграунд математический бэкграунд? Математический бэкграунд в основном помог не знаю, в логическом выстраивании не знаю, процесса, в процессе ресечи, я бы так сказал. Просто процесс ресеча в машинном обучении ничем не отличается от любой другой там, околонаучной или научной деятельности. Ты формируешь некоторые гипотезы, ты их проверяешь на данных, Большинство твоих гипотез, не знаю, там 99 из 100, они окажутся невалидными, неправильными и так далее. Но один раз из 100 ты угадаешь или ну, там просто протестируешь себе гипотезу, она кажется верной. И тогда ты продвинешься там, в сторону, построишь более лучшую модель, улучшишь свой результат, скоро и так далее. Вот. То есть это такой абсолютно строгий логический процесс и ну, тут сложно придумать какие-то какие -то отклонения от него. То есть Задача выбрать оптимальную архитектуру, на ней выбрать оптимальные параметры. Если ты какие-то гипотезы не проверил, ну, с большой вероятностью их проверили конкуренты и там, там было золотое зерно. То есть это по сути такое техническое мышление, может быть даже консалтинское мышление, когда ты раскладываешь возможные варианты по структуру, чтобы она была да. миссия, отдельно да, там, да, грубо да, говоря. Да. Можно это назвать на бизнес-подходом, те люди, которые начинают стартап первое, что они делают, у них появляется какая-то идея, потом они ее тестируют на какой-то небольшой выборке там, своих друзей или делают MVP, маленький-маленький продукт, вот, и это ну, все то же самое применимое и в Data Science, ты, у тебя появилась какая-то гипотеза, ты собрал небольшой pipeline, проверил ее, да, действительно она валидная, эта модель работает, значит, можно накручивать, там, усложнять модель, вот. абсолютно такой же подход. Понял. Расскажи про железо, которое ты собрал для участия в соревновании. Да, это, это хороший вопрос. У меня изначально был десктоп с каким-то старым i7 32 гигабайта оперативки, ну там какие-то жесткие диски. Первое, что я сделал для апгрейда, это конечно поставил SSD диски, что у них там, скорость чтения 500 мегабит в секунду. Вот. Но в некоторые моменты этого казалось мало, когда есть несколько соревнований, где датасес состоит из миллиона очень маленьких картинок. И поэтому, да, и когда нейросеть обучается, она может читать их в несколько потоков, и так как они маленькие, ну, получается очень много обращений к диску, поэтому для этих целей есть еще более быстрые диски, скручится 3,5 гигабита в секунду, это М2 диски, которые прям вставляются в PCI-слот, в материнку. Сори за технические детали. Вот. Но это, это те вещи, которые на самом деле каждый отцент, который начинает заниматься своим железом, проходит так или иначе. То есть Вариантов у тебя на самом деле немного, либо собрать свой десктоп, либо постоянно платить за какие-то облачные решения. Но для меня и для многих людей там, знаю, часовая плата твоего компьютера — это некоторая некомфортная мысль. И плюс ну, в конечном итоге это может быть сильно дорого, поэтому обычно люди склоняются к тому, чтобы заплатить несколько тысяч долларов и собрать свою рабочую станцию. Ну, так вот, после апгрейда дисков, естественно, в прошлом году я купил видеокарту. Сделал я это на Авито, купил бы у карту, но абсолютно не, но ну это, это не было проблемой, вот. После того, как я выиграл несколько, несколько соревнований и получил призовые, я уже собрал себе машинку посерьезнее, там уже 4 карты, 32 ядра процессор и 110 гигов оперативки, вот. Но и все, все равно под некоторые задачи ее может не хватать. Не хватает. Да. А какой же компьютер нужен под эти задачи? Но Uh, ходят в байки, что известные грандмастера используют девбоксы uh, с полтерабайта оперативки. Пол-терабайта да, оперативки. Да, и, и не, не один, да. Но бывают такие модели в машинном обучении. Все, что касается uh, деревянных моделей разных x uh, в них, в принципе, можно засунуть очень много фичей. Если это, ну, и это все будет очень, очень, очень тяжело помещаться в стандартную оперативку. И ну, Качество модели, в принципе, может улучшаться если ты генерируешь много фичей, интеракшенов между фичами и так далее. Вот поэтому, поэтому это осмысленно. То есть грандмастером не ставить просто работая на своем маке, например? Ну, это, это, это не совсем правда, потому что есть кейсы, когда люди объединяются в команды, и каждый, в принципе, может привнести в команду какую-то свою экспертизу, поэтому ну, даже люди без видеокарт выигрывают соревнования иногда в команде. Вот, иногда можно найти какой-то хитрый лик в данных и тоже ну, опять такие кейсы, когда ты ну не то чтобы читернул, но так немножко подумал в другом направлении, не как все, и, там строить нестандартные модели, а что-то что увидеть в данных, ничего другие не заметили. И для этого тоже не обязательно иметь там супер сверхмощный компьютер, но там в среднем, конечно, железо довольно, довольно часто решает. Ты сказал про команду, вот сам ты решал в команде? соревнований. насколько это помогло большинство соревнований на как я решил в команде вот у меня на самом деле есть только две соло медали ну соревнований где я участвовал один наверное поменьше было да конечно когда ты работаешь в команде очень помогает что ты смотришь какие техники и методики используют другие люди какие инструменты они пользуются то есть там не знаю какие репозитории они используют, какие пакеты, как они пишут код, как обращаются с данными, потому что есть ну, какие-то очень маленькие хитрые трюки, например, когда ты не знаю сохраняешь все свои предобораб... предобработанные данные на, на жестком диске, чтобы их, там не предобрабатывать еще раз или сохраняешь все, все свои юпитерские тетрадки с кодом, все, все, все их версии, чтобы потом можно было воспроизвести решение. Потому что есть большая проблема в конце соревнований, если ты претендуешь на призовы, тебе надо полностью воспроизвести свое решение. И очень часто, когда люди два месяца занимаются ресерчем и перелопатили тысячу гипотез, они просто забывают, что и в каком порядке они делали, они сблондили миллион решений, и воспроизвести это абсолютно невозможно. Вот. Но Есть способы, как, как можно менеджить себя, и ты можешь подчеркнуть эти знания у своих э, членов по команде. Вот. Ну и плюс, во время командной э, игры намного проще подстегивать себя. То есть ты, Когда решаешь один, ты можешь ну, в некоторый момент забить, тебе станет лень, но когда ты чувствуешь ответственность перед другими членами команды, видишь, что твой коллега после работы засиделся до двух часов ночи и решал соревнования, вот, или в выходной весь просидел, ты ну, чу чувствуешь такую подоплеку, что я, я тоже должен работать ус ус усердно. Да, да, да, Ну и плюс понятно, что синергия разных скиллов помогает достичь намного больших высот. И, там, бороться за первые места ну, там, в, в, в соревнованиях там, с конкуренцией по всему миру. У тебя одна и та же команда или разная? В этом большой плюс, например, на Kaggle, что у меня только пару раз за все время были несколько человек одни и те же, но в основном ты всегда абсолютно с разными людьми общаешься. Вот. Как ты их находишь? Самый лучший ресурс для этого – это комьюнити Open.Science, у них есть канал в Slack, который называется ODS.AI. Вот, и там это комьюнити из десяти тысяч уже даже больше. 13. Да, уже тринадцать. Э, русскоговорящих датсентистов и там безусловно, ну, так как очень многие люди увлекаются соревнованиями и очень многие люди э, осознают потребность в команде, чтобы ну кто-то может помочь железом, например, кто-то экспертизы в стейкинге, кто-то в нейронных сетях. Когда все все эти скиллы объединяются в одну команду, ну, э -э это приносит э, свои плоды. Вот. Поэтому. Ну, и там, там очень легко найти единомышленников, просто бросаешь клич: типа вот я достиг таких результатов, я использовал такой метод, у кого другой метод, другие результаты, давайте объединимся. Наше решение ну, суммарно будет намного лучше. А, то есть можно там объединять решения. Да, да, да. да. Ну, Те, которые это, отдельно сначала. Да да, да, да, да. Это, это са, са, самый большой плюс то, что вот диверсификация решений и подходов. То есть все, все изначально обычно Соло начинает э, заниматься соревнованием, там кто-то пораньше начинает, кто-то попозже, но уже ближе к дедлайну, на Кегле есть неделя до конца соревнования, когда можно объединяться в команды, и вот это ключевой момент, когда ты можешь выбрать всех командников, или с командники выберут тебя. Вот, То есть не, не ты не неделю до конца выбирать? можешь ли раньше начать сотрудничество? Наверное. Да, да, есть такие кейсы, но очень часто они, на самом деле, не очень хорошо работают, потому что люди, в итоге, по сути, вдвоем ну, разрабатывают какую-то одну идею, и вот этой диверсификации не происходит. Вот. Ну, очень часто люди могут объединиться там, за два месяца, и иногда бывает, что они просто ну, начинают лениться так же, как если бы ты был один, и все. Слушай, ну давай перейдем теперь к практической части. Соревнования это круто, да, стало гранд в Кегле, но что это означает с точки зрения работы? Вот Насколько быстро тебе начинают писать, например, Headhunter, рекрутеры, и прочие всякие люди, желающие тебя позвать в команду? Да. Ну, начи начинают писать, на самом деле, с любого призового места на любом хакатоне, потому что, ну, как правило, цель любого хакатона – это нами, людей. Вот. Ну, ли либо поиск каких-то команд с проектами интересными. Вот. И, в принципе, ну, уже после того, хакатон, на котором мы с тобой познакомились, мне написали рекрутеры. Вон, тогда я уехал из России на некоторое время на полгода. Вот, поэтому ну, не смог нам принять их офер. А, ну, у меня большая активность в России началась, когда я, наверное, вошел в топ 100 на Кегле. Ну, тогда я уже, наверное, регулировал. Когда ты вошел в топ 100 а, ну, Это было, наверное, еще в конце зимы. Вот, то есть, по сути, через шесть месяцев примерно после начала соревнований на Крипте. Да, да, да. Но это на самом деле ну, для, для тех, у кого есть очень много времени, это выполнимая задача войти в топ 100 за полгода и ну, там, подходящий бэкграунд и большая любовь к этому процессу. Но если заниматься этим час-два после работы, не заниматься выходные, то это может занять очень много времени. Ну как бы не стоит ждать прям выдающихся результатов. Топ-100 ⁇ это топ-100 человек. То есть всего-то yeah. на КГ 80 да. тысяч. То на, есть, Топ-100 ну, из 80 тысяч человек. Да. Надо, надо понимать, что на КГ 80 тысяч это людей с рейтингом, а на самом деле зарегистрированных пользователей там миллион. А, типа <laughs> все вот. Ну, то есть, ну, там понятно, что там есть куча каких то фейков аккаунтов и так далее, вот. но, в принципе, это очень, ну, очень популярная платформа, и достаточно много людей не знает, особенно в мире Data Science. Вот. Ну, так вот. Рекрутеры начали писать скорее уже ближе к весне, когда не знаю, ну, еще, еще стал продвигаться в соревнованиях. Э, и предлагали абсолютно раз, разные позиции. Вот просто от сантиста до head of data science, поэтому там, зарплаты варьировались тоже очень сильно. Вот. вот какая вилка зарплат, которую ты слышал? Но на самом деле вилка от 100 до 500 тысяч рублей. до да, да, да. То есть э, ну, на, на эту тему есть много-много... Споров. И очень часто они происходят в этом комьюнити ODS и AI, когда компания выкладывает вакансию, и у нее там какая-то очень низкая ви вилка, хотя все понимают, что рынок очень горячий, и специалистов на рынке нет. А еще хуже, когда нет вилки. Да, да, еще когда. И их все тоже закидывают галерами. Ну, это такой локальный <с yeni> <юмор>. da, и, вот. и Есть компании, которые ну, считают, что там зарплата 100 тысяч в Москве для там, опытного специалиста, дата сайенс это Адекватная зарплата. Кто считает, например, Сбербанк предлагает зарплату 400 тысяч рублей. Но они могут себе это позволить. Вот, то есть они там пылесосят рынок очень, очень активно. Вот, поэтому, ну, так как рынок очень перегрет и, и ну, по сути, новых специалистов нет, то, эти, эти, ну, то есть масштаб этих вилок он просто поразительный. Вот. Вот, поэтому не, неплохая идея сейчас на этот рынок заходить. Понятно. но особенно, если готов потратить полгода full time вот так вот заниматься пробивать себе все вперед как ты это сделал да тогда шанс есть да, наверное да. болтаться где-то там топ 40 тысяч да. топ -то но с -то. ради надо заметить что большинству компаний не нужны звездные дата-аналитисты большинству компании нужно решать очень простые проблемы такие как чистка данных сбор данных какой-то бизнес-аналитика это ну, немножко похоже на дата-сайенс но намного более упрощенная версия вот и ну, такого рода специалистов на рынке, конечно, они не стоят таких денег, но их в разы больше. То есть Просто люди, которые посмотрели какие-то курсы на курсере и поделали что-то руками, получалось в паре соревнований уже достаточно, чтобы принести пользу большинству компаний. Расскажи, чем отличается Kegel от бизнес Data Science, от того, который используется в компании? Да, это тоже очень классный вопрос, потому что для меня был не то чтобы шок, в принципе, это ожидаемо, когда я закончил заниматься соревнованиями и перешел в консалтинг. Самое большое различие – это, конечно, в качестве данных. Потому что, как правило, компании тебе присылают очень грязные данные или еще хуже данных у них нет, и тогда первая задача – это спроектировать некоторую инженерную систему, которая их соберет в должном качестве. И это то, что на ну, как бы, соревнованиях эти шаги отсутствуют, потому что на соревнованиях компания готовит тебе датасет, они, как правило, тратят очень много денег на то, чтобы собрать и почистить. И они тебе дают метрику, которую надо оптимизировать, чтобы ну, получить свое место в рейтинге, которая уже как-то согласована с их бизнес-задачей. То есть это тоже отдельный такой таск – согласовать бизнес-метрику и оптимизационную метрику. Вот. И это все на все равно их тебе дают, а в реальной жизни не дают. И вот на эти шаги уходит на самом деле очень много времени. Вот. И в итоге, естественно, ну, такая вторая вещь, что в бизнесе, как правило, тебе не нужны state-of-the-art модели, тебе достаточно каких-то средних результатов. Главное, чтобы это было легко объяснить и потом легко имплементировать на там, не очень мощные компы, на мобильные устройства и так далее. Вот. И это такое очень большое различие в То есть оно должно быть попроще, оно должно работать. Да, да. не только крутых которые там Но как да. бы, частая практика в соревнованиях это стейкинг очень больш большого числа моделей, это может быть 100 моделей. Причем каждый из них может а а обучаться днями, вот, то есть параллельно на многих видеокартах. И, естественно, ну такие, ну и само предсказание, инференс может длиться тоже довольно долго. ну такие вещи, конечно, в бизнесе мало кто использует, только это не жизненно необходимо, где там борется за каждую точку после запятой. Понятно. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я работаю Chief Data Scientist в консалции компании DataNerds. Мы молодая компания работаем с большими корпоратами. У нас еще нет узкой э, специфики в том, что мы делаем. Мы позиционируем себя как компания, которая может заниматься любыми данными и любыми алгоритмами. У нас очень яркие выпускники, молодые ВМК и РЭШ. Вот. И мы активно ищем клиентов, активно делаем проекты, у нас уже есть опыт в ритейле, в agriculture, немного в бэнкинге, ну, то есть основные и немного в телекоме, то есть основные индустрии мы уже покрываем, то есть какие-то проекты на эту тему делали. Вот. Какие примеры проектов для себя проект может представлять? Например, в Телекоме самая стандартная задача – это прогнозирование оттока клиентов, когда есть очень много, да, да, о, да, очень много табличных данных, есть какая-то информация про клиентов, и ну, известно потом, какие клиенты ушли. Вот. И компания, если научится хорошо прогнозировать, какие клиенты будут уходить, они могут таргетировать их потом с помощью скидок или каких-то имейл e рассылок и ну, попытаться изменить их мнение. Вот. В ритейле обычная задача – это предсказание спроса на товары или какой-то оптимальный способ выставить цены, ну, что, в принципе, двойственная задача. Вот. Ну, Опять-таки, эти индустрии хороши тем, что у них, как правило, достаточно много данных, потому что IT-системы были построены ну, уже давно и данные хорошо собирались. Вот. И, ну, поэтому с ними можно работать и получать, приносить value для бизнеса уже прямо сейчас. Вот. Не, не нужно ждать годами, когда можно собрать, собрать данные. Вот в, э, в сельском хозяйстве есть очень много проектов, связанных с компьютер vision, когда нужно определять, например, э, поле, которое засеяно, поспел ли там уже урожай, то есть это какие-то снимки с самолета или из космоса или какие-то ну, рутинные операции, для которых, естественно, никаких данных нет, но ты всегда можешь поставить камеру, собрать эти данные, сделать разметку данных и построить какую-то модель, которая отслеживает Моют ли сотрудники руки, крадут ли сотрудники за удобрения или еще что-то в этом роде. Понятно. А что-нибудь по NLP делаете? По NLP есть стандартная задача переводов. Вот. Кажется, что она решена ну, например, Google Translate. Но, во-первых, эта система не находится в открытом доступе. Вот. и Во-вторых, есть ну, такие специфические топики, которые очень плохо переводятся. Например, какие-то определенные языки или тематики. И там тоже можно работать, если накопить достаточное количество документов на двух языках. Вот. Плюс в legal-индустрии очень много задач, потому что эти люди работают с большим количеством договоров. Иногда они бывают, там сканированы, иногда в виде текста. И им надо очень много извлекать информации из них, например, фамилии, даты, адреса и так далее. И с этим всем тоже может машинное обучение легко справляться. Вот. Это такой сейчас, наверное, э, большой рынок в России. Расскажи, пожалуйста, чем вы отличаетесь, например, от э, подразделений Data Science той же «Большой тройки» McKinsey, BNBCG. Да. Есть ли у них вообще сейчас там какие-то компании? Да, в «Большой тройки, ситуация такая, что ну, они, понятно, этим занимаются, но очень, очень поверхностно. То есть у каждой компании «Большой тройки» есть своя дочка, которая специализируется исключительно на анализе данных, в таком ну, глубоком, типа, машинном обучении, не просто в Excel. -ке. Вот, например, McKinsey компания приобрела не так давно компанию Quantum Black, которая занималась аналитикой для Формулы-1. То есть они работают с терабайтами данных и, конечно же, съели собаку на табличных данных. Но у компании «Большой Тройки» проблема именно в том, что они в основном работают с табличными данными и очень мало работают с текстами и с картинками, поэтому маленькие компании типа наши могут быть намного более гибкими в этом плане и быстро реализовать и имплементировать модели какие-то или продукты для компании, потому что ну, масштаб тех изменений, которые можно сделать именно с помощью вот этого более широкого набора данных, нетрадиционные табличные данные или Time Series, он просто поражает воображение. потому что ну, все, все, конечно, видели ну, классные приложения типа Призмы, которые были популярны два года назад. Но это, это такое, не знаю, вершина айсберга, на самом деле, того, что можно делать с картинками и текста. Да, интересно, конечно, на все остальное. Да, бы <laughs> думаю, что чтобы посмотреть, как раз Kegel в помощь. Да, да. Ну, На самом деле, там, кроме того, что Kegel является самой большой соревновательной платформой, эта, эта, эта платформа также является самым большим набором бесплатных дата Качественно, да. Проект. качественно, да. То есть компании действительно инвестировали очень много денег, чтобы собрать и разметить эти дата-сеты. И более того, люди потом на них посмотрели, их оценили, проверили, почи ну, еще дочистили и применили какие-то модели. И все это абсолютно, абсолютно бесплатно лежит на просторах интернета. И ну, мало людей понимает, на самом деле, насколько это, насколько это большой потенциал несет в себя. Понял. Паш, такой вопрос про карьеру. Вот, казалось бы, с твоим бэкграундом и твоим опытом. Тебе легко найти что-то в Америке, например, когда все сейчас обмудутся в той же долине, но при этом ты сидишь здесь. Почему так решил? Ну, одна из проблем, которая сейчас есть в Штатах, что очень тяжело с визами. При текущем президенте законы немножко поменялись и ну, даже большие компании типа Google и Facebook им постоянно говорят, сотрудников которых нанимают, что на этот год квоты закончились, там вы не можете приехать. Иногда людей отправляют на доп-проверки, например, человек приехал работать в Штаты и его отправили на доп-проверку, по закону он должен выехать из страны, хотя он уже как бы устроен на работу, и э, это, это, одна из, это одна из проблем. Вторая, как бы Кагл знают по всему миру, вот, знают, кто такие гранд-мастера, все условно находятся там за топ-100 на кагле. Вот. но если ты переезжаешь в Штаты, у тебя все равно есть некоторые понижения, ну, не только в социальном статусе, но в таком рабочем статусе тоже, то есть никто не сделает там, head of data science в компании в Штатах, хотя в России это такую ну, ну, позицию лично мне можно получить. Вот. И это ну, такая вещь, которая тоже мне не совсем нравилась. То есть, когда приезжаешь в Штаты, ты будешь просто дать scientist из России, там, неважно какого уровня, ты там грандмастер. Вот. Это плюс как бы зарплаты большие в Штатах, но если посчитать после там, вычета налогов вычета аренды, например, там, не знаю, однушка Сан-Франциско стоит снимать тысячи долларов в месяц. Вот. Понятно, что Сан-Франциско самый дорогой город в плане аренды в мире, вот. но если посчитать зарплату, которая после всего этого останется, просто disposable income, то в России при текущем рынке можно получить очень сравнимые числа. Вот, конечно, там уровень public гуд, который вы получаете в штатах и в Москве, они отличаются. В Москве есть свои, свои недостатки, но это вполне соизмеримые места для работы или проживания. Понял. Расскажи, где ты себя видишь там в ближайшие пять лет? Планируешь дальше расти в Data Science, либо может быть что-то еще смежное видишь? Но я могу сказать, что я нашел свое призвание и я безумное удовольствие получаю от того, чем я занимаюсь. То есть, когда я участвовал, участвовал в соревнованиях, моя девушка часто замечала, что я мог просто там, в 5 утра проснуться и пойти к компу, что-то там запускать, начать сетки или с, с кодом работать. То есть, это может быть в понедельник, в субботу, в воскресенье, в любой день. То есть, такое я не ощущал никогда на протяжении всей своей жизни по отношению ни, ни, ни к какому виду деятельности. Поэтому, да, безусловно, я буду продолжать развиваться. Даже ну, несмотря на то, что просто вокруг этой темы хайп, но ну, про просто она мне нравится. Вот. И плюс у меня идеальный фид бэкграунда и так далее. Вот. И хоть я ну, уже участвовал во многих соревнованиях, но я понимаю, что так как действительно прошел очень маленький срок, я активно этим только год занимаюсь. У меня есть достаточно большое количество каких-то серых зон, которые я хочу покрыть. То есть моя, моя цель – стать там, экспертом мирового уровня на эту тем на тему Data Science просто по, по всем методам. И ну, это то, чем я активно занимаюсь. То есть я продолжаю участвовать в соревнованиях. Открывать для себя какие-то новые методы, общаться с людьми, ну, там, выступать и так далее. Вот. Ну, через пять лет я бы сказал, что ну, конкретно цель нашей компании, как консалтинга сделать в итоге все-таки продукт. Вот. Для этого мы как раз хотим наработать экспертизу в какой-то определенной индустрии, вот, чтобы наша команда сработалась и так далее. Я думаю, это будет вполне возможно на, на таком временном горизонте. Слушай, круто. Круто, что ты смог найти призвание, которое тебе так нравится и которое тебе заставляет такое удовольствие. Блин, мало кому удается это сделать. Паш, дай, пожалуйста, совет, может быть, пять советов людям, как э, найти себя и если это data science, как найти себя в data science. Ну, пять это, наверное, много. Это уже за деньги будет. ну, давай, давай, давай парочки советов. На самом деле. Uh, ну, есть два очень, очень важных, очень простых совета, которые, на самом деле, многие знают, но мало кто следует. Очень простой совет. Uh, попробуйте делать то, что нравится. То есть не думайте о деньгах. Вот. Ну То есть кажд... каждое утро можно вставать и думать, чем бы я сегодня занялся, если бы не, не надо было зарабатывать деньги. У меня была такая ситуация на протяжении года. Вот, и каждое утро я вставал, и я занимался соревнованиями на кегле. Вот, то есть у меня, для меня не было никаких вопросов, чем я буду сегодня заниматься. Потому что я каждый день рос, я узнал что-то новое, я мог совершенствовать свои скиллы в использовании инструментов, и мне это безумно нравилось. Вот, и это такой совет, который... Ну, понятно, что не у каждого есть ресурсы для этого и так далее, но просто задумываться об этом — это можно. Вот, ну и плюс э, — нужно хорошо понимать себя, надо понимать свои сильные стороны. Если вы найдете свои сильные стороны и поймете, чем вам нравится заниматься не ради денег, то это ну, два, два главных секрета успеха, как носить свое призвание. То есть, ну, мне не было сложно разобраться в моих сильных сторонах. Это были, естественно, технические скиллы, все, что связано там, с математикой, программированием и анализом данных. Но, тем не менее, там, сначала я пошел в трейдинг, и, ну, как оказалось, это не было наилучшим применением моих скиллов. То есть, я там закрывал ну, некоторые свои потребности там, в, в, в анализе данных, в, в там, решении задач, и так далее. Но для меня эта индустрия не оказалась в итоге подходящей, потому что там было все секретно. И мне, например, ну, не было легко так выступать и быть публичным человеком. Вот сейчас же в Data Science это как раз почти неотъемлемый атрибут. То есть, на, э, когда ты часто уча... побеждаешь в соревнованиях, там тебя приглашают выступать на конференции, в жюри хакатонов и так далее. Вот, и это ну, тоже от этого я получаю большое удовольствие, и это тоже стало таким секретом успеха. Вот, э, если кто-то сейчас смотрит, и хотел бы попытаться повторить твой путь с точки зрения дата-сайенса, как бы им начать двигаться по этому пути? Ну, для начала надо ответить на вопрос, зачем нужно это делать. Вот, то есть, э, если цель, э, вот я пойду на новую, я, я программист, сейчас я переключусь на новую индустрию, где чуть больше платят, то это обычно плохо заканчивается. Вот, но если человек реально понимает, что он получает удовольствие от data science, то есть от анализа данных, там, у него были какие-то проекты, которые он просто делал ради удовольствия, то, безусловно, там, первые шаги – это прослушать пару курсов на Курсере специализации от Яндекса и МФТИ, которые доступны на русском языке, это очень хорошие курсы. Я подтверждаю, я этот курс сам прошел. Да, ну, и, то есть там очень низкий порог входа, учитывая, что он на русском, а не на английском. Вот, ну, понятно, что на английском в разы больше материалов, но тем не менее. Вот. Ну, естественно, участвовать в соревнованиях это абсолютно лучший способ прокачиваться максимально быстро и просто пощупать руками, как, как это все выглядит. Бери и делай, что тут сказать. Просто нужно полгода взять, фигачить и. Ну это что мозги были, и немножко повезло, их в принципе. Если не гранд мастер, то мастером это можно. Спасибо большое, Паша. Спасибо. Ну что? Что делать понятно? Берите и делайте. А еще не забывайте лайкать, подписываться и оставлять комментарии. Всем спасибо!